55% опрошенных одесситов полностью согласны с мнением президента России Владимира Путина о том, что украинцы и русские – один народ. Таковы результаты социологического опроса, проведенного Украинским институтом будущего. Еще 13% ответили, что лишь отчасти поддерживают такую точку зрения. Таким образом, в той или иной степени разделяют мнение Путина 68% одесситов. Не согласны с ним 28%. 20 полностью, 8% в какой-то степени. Что же касается внешнеполитических приоритетов в будущем, то 38% назвали наиболее желательным для них вариантом развития событий восстановление взаимоотношений с Россией и другими странами СНГ. Еще 27% полагают, что Украине следует придерживаться нейтралитета, в евроинтеграцию верят лишь 20% опрошенных, а сторонниками сближения с США оказались лишь 4% горожан. Стоит добавить, что 67% опрошенных считают, что Украина сегодня движется в неправильном направлении, и лишь 22% опрошенных одобряют текущий курс движения страны. У киевских властей спустя 7 лет после государственного переворота так и не получилось украинизировать Одессу и превратить ее в Коцубинское.